Из кустов какой-то мишка вылез, да, и навалял мне. Итак, друзья, в эфире у нас новая, совершенно новая королевская битва, бесплатная, прошу ребятки подчеркнуть этот момент, бесплатная королевская битва под названием Watchers. Да-да-да, друзья, вышла она совсем недавно и доступна в стиме для скачивания Любой желающий может поиграть необычно своим режимом а управления сражением после смерти Ну и давайте, ребятки, поподробнее обо всем сейчас я вам расскажу, а лучше всего, конечно же, покажу Ну и давайте, ребята, обо всем немножечко поподробнее Итак, начав игру, мы, значит, начинаем с выбора региона, куда мы десантируемся и с чего мы начнем Вот один из девяти регионов нам представлен и в один из них мы можем заселиться. Заселяются значит у нас на карту 24 игрока, то есть десантируется ли и мы вот а, в случайном рандомном, случайно рандомной области появляемся именно в том регионе, в, котор, в котором мы выбрали. Опа, чувачок уже пробежал. И все, потихонечку начинаем ребятки лутаться, да, все как обычно в обычных королевских играх происходит. То есть, а, значит забегаем в разные хижины, да, смотрим что ли, что здесь нас ждет или не ждет ли совсем, да, то есть пробежав немножечко здесь, а, мы понимаем, да, что здесь ничего нет и надо искать еще. Так, это на стол для исследований, он синенький подсвечивается. Вот эти зелененькие ящички, это значит ящики с дополнительной экипировкой, типа аптечек здесь можно найти шприцов вот таких вот полезных для брони, да. Вот это вот очень важный момент, а, необходимо искать. Плюс еще а, необходимо искать, ребятки, оружие. Вот эти серые ящички это оружейные, да. То есть тут настолько лишь патроны мы можем найти для разного стрелкового оружия. Стандартная, стандартная. Оружие, которое у нас есть всегда и везде, это вот это вот бита, да, замечательная, которая никогда не подводит. Так, взял, значит, я винтовочку, да, взял, значит, я автоматик, отлично, вот это мне уже по душе. И начинаем потихонечку смотреть, что, ребят у нас есть здесь в различных местах. Так, в этой хибарке, значит, мы нашли аптечку. Да, я практически уже по максимуму экипирован. У меня максимальная полоска брони. Это синенькая, да, вот вы видите в правом нижнем углу экрана. А здесь у нас 5 комплектов нашего оружия, точнее 5 слотов под те или иные ту или иную комплектацию, амуницию или вооружение, да, то есть у меня сейчас а, бита, бита, кстати, биты выкинуть нельзя, так, ну что ж, идем проверим вот эти вот кусты, так, нет никого здесь, тактика, тихо, тих, тактика, ребятки, тактика, придержимся, тактики а, не сходим а, с нашего верного пути, так, здесь никого нет, а, отлично, движемся дальше, зона у нас сужается, как вы видите, да, то есть все, говорю, в лучших традициях, лучших королевских битв, то есть не зря эта игрушка заслуживает достойное звание убийца папка да, друзья, на данный момент она таковой является, то есть все любители Пабга, давайте, ребятки, заходите в нее Ссылочка, кстати, на игру есть в описании Так, ну а мы идем дальше Идем дальше, ищем, кого бы завалить Что-то я уже экипировался, а еще никого не завалил Я смотрю, да, это очень-очень плохо Так, ну что ж, давайте ищем, ребятки, ко... Опа! Кажется, я что-то слышал, опа, здоровенько, да-да-да, давай, давай постреляемся немножечко, а то что-то я совсем здесь уже заскучал, да, то есть, опа, одного завалили, я смотрю, а нет, убежал за засранец такой, убежал, надо его срочно догнать, кто-то замедляет время, да, ребят, фишка игры еще заключает, заключается в том, что игроки, кто выбывает, они могут а, манипулировать, да, какими-нибудь а, вещами, то есть, они замедляют время, они насылают какие-нибудь, а, какую-нибудь газовую атаку, они ускоряют тебя, короче, дают полезные или бесполезные бафы, да, то есть, также, ребятки, я этот режим вам покажу буквально чуть-чуть попозже, так что смотрите, все будет Так, как же ты меня достал, пора уже с тобой кончать, а? Вот видите, в этом случае мне дали баф к примагничиванию пуль, да, и они у меня летят по кривой территории Вы сейчас, наверное, могли это все наблюдать Так, что-то как-то мне не нравится, меня, похоже, со всех сторон окружили, надо бы уже это, надо бы действовать Мне немножко броньки сняли, так, ну что, давай, давай, постреляемся, есть один один фраг готов, замечательно, друзья, братишка Скретч наваливает, как обычно Так, идем дальше, идем дальше, надо еще бы разведочку произвести, что у нас в этой хибаре Опа, здрасте, здрасте, я вас не ждал, здравствуйте Что-то он как-то метко стреляет, смотрите-ка, нифига себе подает. Молодец какой, а. Еще немножко, и мне хана, но не тут-то было. Меня так просто не завалить. Два фрага, друзья, на моем счету Надо срочно перебинтоваться. И вот эти аптечки, которые я взял, как никогда, кстати, вот этот. Хорошо, что у этого чувачка есть, значит, специальный комплект для брони, да, то есть специальный шприц. И мы тоже сейчас воспользуемся и восстановим Утраченные силы. Так, ну что ж, значит а, Восстановился я полностью и идем, ребятки, дальше исследуем Так, давайте посмотрим к рабочему столу. Да, можно, ребята Улучшить оружие. Улучшаем оружие. Наша винтовочка Становится а, первого а, Уровня. Видите, одна лычка там появилась У нее в правом нижнем углу экрана. Можно это Увидеть. Я так понимаю, увеличивается Урон от пуль, когда мы Увеличиваем уровень оружия. Да, то есть Мы недалеко от центральной зоны бегаем И это, ребятки, нам на руку. Так, давайте-ка Срочненько пока заныкаемся здесь а, Подождем. Никто ли здесь не ходит? Да Давайте, давайте, подождем момент. Надо, ребятки, момент, иногда стоит не паниковать Иногда нужно концентрированно а, глянуться да, на местности Сориентироваться, никого ли нет И двигаться до... опачки. очки так, а, это нам тоже пригодится Здесь у нас, значит, а, вот эти, ребятки, шестереночки Это, значит, а, типа Комплект улучшений для любого Любое оружие, короче, можно улучшать, собирая Вот эти шестереночки возле рабочих а, Столов. Рабочие столы подсвечены Таким а, синеньким ярлычком Ребят, нравится ли вам такая королевская битва Или нет? Пожалуйста, оставляйте свои Комментарии. Братишка скреч почитает обязательно, да, и ответит вам в любом случае. Так, ну а мы продолжаем. Так, что-то я чувствую, у меня жопа подгорает. Ох ты ж, ё-моё, меня обложили опять со всех сторон. А, ребят, не надо стесняться, пользуемся гранатами, а пользуемся всеми возможными средствами для выживания. Мы должны выжить в этой чертовой королевской битве. Что-то ни одна граната не приносит мне никакого, а, никакого, никаких плодов. Нам тут подключают разрывные пули, да, то есть, ребят, не удивляйтесь. Можно этими, кстати, разрывными, разрывными пулями себя убить, если... И стрелять в стену перед собой Поэтому будьте внимательны и осторожны Да, такое с братишкой скрэчем тоже бывало Но не на камеру Поэтому, ребятки, внимательно и осторожно Отстреливаемся Чё, Не туда, походу, да? Да, завалили мы чувачка И, ребятки, вот этот синий кружок означает, что нас сейчас невозможно убить Мы сейчас неуязвимы к любому, к любому урону А этот, ребятки, баф длится недолго, всего 10 секунд, пока у нас не начнется финальный бой На финальный бой обычно остается всего лишь 3 игрока, да, 3 участника я, кстати, в эту троечку вхожу, я вхожу в финал и начинаю потихонечку наваливать. Так, здесь кто-то был, да, я видел его. Так, надо бы сейчас надо сначала сориентироваться, куда гранаты кидать. Я, наверное, сейчас сначала гранатами обложу здесь все вокруг, да. А потом начнем сами потихонечку атаковать. Так, где то человечек? Давай, отзовись уже. Где-то он тут по-любому бегает в кустах, прячется за... Так, давайте-ка искать его срочненько. Срочненько. Надо нам этого типа найти, иначе он нам тут а, погоду плохую сделает однозначно. Где-то перестрелки, я слышу это, да. Я слышу звуки стрельбы. Так, похоже, с этой стороны. Так, пора бы уже воспользоваться этими чудо-действующими чудо гранатками. Пора бы уже закинуть в пачечку этому пирожку-чувачку, который здесь бегает недалеко. Как я назвал? Пирог, да, ребятки, лайк за то, что я назвал. Чувачка пирожком. Так, ну что ж, давайте его попробуем обложить сейчас гранатами. Ничего не получается у нас. Пытаемся отстреливаемся. Ничего не получается. Хорошо, что... Не забыли, мы, мы убили себя с Черт, ничего не получается, друзья. Этот чувачок нас обходит. А броньку мы ему сняли, но нам немножко не хватает. Так, еще парочку выстрелов, и он будет готов. Зона сужается, друзья, и... Бам, бам, бам Блин, черт возьми, не повезло. В этот раз, братишки, скретчу не повезло, и он занял второе место. Ну что ж, ребят, давайте начнем следующий бой. А, да, недолго думая, я, значит, начинаю сразу же вот с такого небольшого ангара, да. То есть у меня уже есть огнестрел, у меня уже есть винтовочка, да. И попробуем сейчас мы наворотить здесь делов. Наша, ребят, задача занять здесь первое место. За первое места и плюшек дают, ребятки, гораздо больше. Так, ну что ж, пробуем. Так, так, так, здесь я вроде все прошарил. А, идем дальше. Так, вот этот, ребятки, большой ящик, это ящик у нас а, а, с оружием. То есть в таком ящике в большом всегда будет какой-то стрел. Да, в данном случае, ребятки, это вот этот а, а, ракетница, который я сейчас взял. А, и... И патроны какие-то, ребятки, тоже выпадают из этих вот больших красных ящиков. Ну и так вот, ребятки, разбросано у нас всякое снаряжение здесь по площади, которое тоже необходимо по возможности собирать. Так, ну что ж, вроде бы мы немножечко экипировались, да, пора бы уже с кем-нибудь повоевать. Я вот не знаю, как обращаться толком еще с ракетницей, потому что я редко очень с нее стреляю. Ну да ладно, думаю, в процессе мы... В процессе мы обучимся, как правильно и грамотно из нее стрелять Ну что ж, дальше продолжаем, значит, лутаться Так, я нахожу снаряда для ракеты, да, вы сейчас видели только что а, У нас остается, значит, 22 игрока, еще достаточно много Кто-то здесь вылез на меня, прям внезапно из кустов какой-то мишка вылез, да, и, и навалял меня Вы смотрите, что творится, а? Но, ну, ребятки, я сейчас вам покажу как раз-таки тот самый режим наблюдателя уникальный, которого нет ни в одной игре Вот здесь мы можем, ребятки, выбрать, значит, себе... А... Себе, значит, сделать можем ставку на любого чувачка Вот так выбрав его, да За то, что мы сделали ставку Нам будут дополнительные И можем фаворитом назначить, например, вот этого И, ребятки, нам все их действий, да, а с помощью которых мы можем а, насылать всякие интересные экспериментальные действия, да, вот в данный момент я наслал забедление времени, и теперь у нас здесь а, будут патроны лететь очень медленно, если будут перестреливаться типы, да, как только человек выходит за эту зону, патроны начинают лететь нормально, то есть, ребят, я это к чему все говорю, то, что здесь уникальный есть режим а, наблюдателя, да, когда вы можете непосредственно влиять на игру, то есть помогая своему фавориту, да, или, например, Топя какого-нибудь противника э, своими дебафами да. Можем вот так вот отдалять, значит, карту, да, и смотреть, что у нас происходит И кто где, кто в каком углу карты, что у нас э, делает, да То есть э, вот такая, такой вот, ребятки, уникальный режим наблюдателя, да Мы можем выбрать фаворита, да, и наблюдать за ним Если вдруг наш фаворит выиграет, нам дадут даже при смерти, ребятки Дополнительные очки опыта, это прибавится к общему развитию нашего общего уровня. Так, ну что ж, давайте, ребят, понаблюдаем, что здесь происходит. Так, вот наблюдаем сейчас мы за этим типом. А, Да-да-да, куда-то у нас... Опачки, опачки. Смотрите, ребятки, стычка, стычка намеревается. Да, то есть они сейчас друг друга разрывают буквально на части. Посмотрим, победит ли наш фаворит или же нет. Нет, наш фаворит почему-то текает. А, Застал, как говорится, чувачок. Ну что ж, смотрим, что у нас тут делают другие чувачки. Так, здесь кто-то сливается. Да, ну а мы здесь сейчас сделаем какой-нибудь интересный эффект, да, то есть вот сюда поставим, то есть надо, ребятки, обязательно икам эти все наши эффекты замечать, да, улавливать. Я сейчас положил ему, значит, сундучок, а он не заметил его и убежал. Сундучка, кстати, очень прикольные штучки бывают. Так, ну что ж, у нас здесь опять намеревается стычка, да, то есть что у нас тут будет? Сейчас будет тут очень жарко, я смотрю, то есть два типа разрывают друг друга на части, кто же из них победит? Наш фаворит или же противник? Давайте посмотрим. Наш фаворит очень уверенно наступает, да, вроде бы. Я смотрю, он тут по нескольким фронтам сразу отстреливается. К сожалению, ему дали ранение, да, и он теперь у нас бежит и кровушка вот так вот везде следит. Когда мы следим кровушкой, противники могут нас вычислить, да, по нашей вот этой вот бежащей из нашей раны струйки. Так, ну а мы выдвигаемся дальше, точнее наблюдаем дальше за нашим фаворитом. Посмотрим, ребятки. А пока что мы эксперименты делать не можем. Похоже нашего фаворита грохнули прямо здесь и прямо сейчас не уследили, ребятки, за типом. Но это, ребятки, ничего ничего страшного, да, то есть не стоит отчаиваться. Мы можем сейчас ставку сделать на другого игрока, который завалил нашего фаворита. И я думаю, что у него будут все шансы. Да, ребятки, вот такой вот интересный режим, которого нет ни в одной королевской битве. Мы можем здесь а, наблюдать в игре под названием Watches. Так, ну что ж, давайте смотрим. Выб выберем, ребятки, зону. Нам тут даже, ребят, предлагают выбрать зону, да, сужение основную. А в каком месте? Будет располагаться центральная До да, зоны сужения а, Вот так вот, ребят, мы можем влиять на игру Расставляя всякие бафы Положительные или отрицательные Да, в зависимости от ситуации Но а, бафы, ребятки, выбирать, к сожалению, нельзя Они у нас тут генерятся рандомно То есть, если мы выбрали вот так вот один даст эффект, например, ускорение, Да, то следующий эффект уже будет, ребятки, рандомный Мы выбрать его, к сожалению, а, не сможем Ну что ж, продолжаем следить за нашим фаворитом Посмотрим, насколько же у него хватит Духа затащить в этой Каточки, давайте-ка Да-да-да, ребят, все бафы имеют Свойство откатов, то есть они рано или поздно Заканчиваются, так, ну тут уже просажены Кстати, ребятки, мы можем помогать Нашим а, фаворитам и указывать Им цели с помощью определенных маркеров Они вот есть вот там, где вот сердечко и баллончик Да, то есть, но я тут, к сожалению, пока что Ими а, не воспользуюсь Но такая, ребятки, возможность есть Поэтому кто-то из вас, наблюдающий, опачки Может помочь вашему фавориту, наш фаворит Помер, пока мы отвлеклись, ну да, ну ладно Мы выбираем другого фаворита, я по Народа остается все меньше и меньше Пять человек у нас осталось и я так понимаю Сейчас будет, произойдет слив Еще одного типа, да, то есть у этого Немножечко хп осталось, да, и я думаю Что сейчас ему не повезет а сейчас кто-то из этих типов должен Затащить, но я смотрю этот, который раненый Слишком бодренько себя ведет и возможно У него есть какие-то шансы и он Смотрю, вытаскивает этот бой Он, ребятки, да, затащил Ну что ж, ребятки, у нас финал, в финале Мы можем также выбрать ä, предполагаемого Своего лидера, кто у нас затащит эту катку, если он затащит, то нам дадут дополнительные очки опыта и мы просто так не проведем время наблюдения, то есть самая основная суть, что мы когда наблюдаем, мы не проводим время просто так, нам все равно дают те же самые очки опыта. Это очень-очень важно, ребятки. Ну что ж, смотрим, кто где. Значит, два типа вот там борются, а наш а, фаворит, которого мы здесь, значит, оставили, который здесь стоит, сейчас а, залечивается, занизывает раны, а пока что бездействует. Ну ничего, ребятки, главное, в этой игре тоже тактика и стратегия, поэтому он сейчас отождется. Как следует, те ребятки выпустят пар друг на дружке, а он пойдет свежачком. Да, смотрите, он даже обронку себе восстановил. К сожалению, аптечку нет. И тут, ребятки, решающий момент. Они выходят один на один тоже останется, ребятки, в живых. А нет, еще двое даже, да, то есть они его буквально расстреляли, да, с двух сторон этого типа. Но он все-таки держится. Смотрите на центрального, как он хорошо держится. Так, значит, наш фаворит обходит, значит, одного другого. Так, попадает в того. Я вижу, я видел, что вроде он попал. Нет, не попал, к сожалению. Да, то есть жарко, ребятки. Жаркая, ребятки, возня Сейчас идет здесь, да, то есть наш а, чувак На которого мы поставили, вроде пытается что-то Сделать, да, то есть этот звук Означает то, что у нас осталось всего два человека Да, то есть того завалили и теперь один на один Они встречаются в смертельной схватке Кто кого, ребятки, давайте посмотрим И наш фаворит, или этот типок То есть у нашего фаворита остается совсем немножко ХП, кто же затащит И да, наш чувак проиграл ну ничего страшного, ребятки, вот такая вот а, Вот такой вот, ребятки, режим Значит у нас наблюдателя очень интересен, и даже если мы проиграли, мы все равно, ребятки, получим наши с вами очки 190 опыта от фаворита 48, как видите, мы наскрябали, то есть Ну и давайте, ребятки, еще одну каточку, значит, попробуем А теперь попробую затащить я, посмотрим, что из этого получится Ну и по стандарту все, давайте заглянем в ящик с оружием Здесь есть ли оружие или нет, да, оружие у нас здесь обязательно есть Нам дают пистолетик, да, сразу же, ребят, заметьте, нам дают еще и шприц для... Это тоже очень важно для себя отмечать. Ну и побежали, ребят, по-быстренькому. Сейчас я вам все самые главные стычки буду показывать. Так, вот он типок, да, ребятки, жаркая ситуация, попробуем сейчас отстреляться с помощью пистолетика, да, пистолетик тоже затаскивает, главное, правильно уметь им пользоваться. И момент истинный, тот, кстати, тоже чувак не робеет, да, пытается, значит, исправить ситуацию в, твою, в свою сторону, но у него ничего не привы... не получится против опытного скретча, который уже натренировался немножечко в данной игре, да, и мы его благополучно расшатываем, у него просто не было шансов. Да, ребят, берем, значит, оружие по поскорострельнее, я предпочитаю все-таки автоматы винтовки и продолжаем двигаемся дальше лутаемся и тому подобное. Я тут подошел, значит, к доске для улучшений. И давайте улучшим наш с вами автоматик. Да, то есть у меня вроде очков достаточно. Хотя не буду автоматик, давайте улучшить дробовичок, он мне пригодится. Так, идемте, ребят, дальше ищем наших противников. У нас еще 8 человек осталось на карте. Пока что дела идут в, не очень-то плохо. Так, вот тут я что-то слышал, походу. Вот тут мне дают наши, значит, зрители подсказочку, да, кейп-аут. Там где-то у нас знаете, находится наш противник. И вот он, ребят, выбегая на него. И с одного буквально выстрела мне получилось его вынести, ребятки. Это мне повезло, просто он уже был просаженный кем-то, да. И мне просто-напросто повезло, что он вы... вылез на меня. Опа, и это еще один чувак, да, как видите, я стреляю. А из-за того, что Баф стоит на неуязвимость, ничего, ребятки, не происходит. Поэтому, когда вы в такой синей оболочке, да, ничего не делайте, а бегайте, только лутайтесь, хититесь и так далее. Время чисто на это. Это И отводится Так, ну что ж, ребят, финальная битва между мной и еще двумя типами Посмотрим, что же из этого выйдет так, давайте посмотрим, где у нас находятся наши типы Так, мне стрелочку показывают, куда, куда бежать, да, то есть стрелочки э, любых ребят почти нифига себе, заварушка завязалась Я говорю, стрелочки любых зрителей э, мы можем видеть, да То есть э, показывали тому типу, что надо идти на меня Он у нас, смотрю, скрывается в доме Здесь у нас где-то еще бегает один типок, да, который мешает нам жить нормально Я думаю, что как бы меня в кольцо не взяли, поэтому веду разведку с этого фланга Так, здесь вроде чисто и спокойно так, но, ребятки, не нужно терять, терять бдительности. Где-то здесь еще один типок а, бегает, который нам. Опачки, я нашел его, ребятки. Нашел. Пора отстреливаться. Ни хрена себе он очередью по мне шпарит, да. Но мне все-таки получилось его вынести чисто случайно. Я все уже, ребят, вынес его, да. И пришло время сконцентрировать внимание на последнем нашем противнике, который там в ангаре, значит, отнекился. Ага, вот он уже выбежал. Он весь, ребятки, кровит уже. Я попытаюсь гранаткой в него достать. Но, к сожалению, достал. Он у меня две кинул. Тоже со мной ничего не сделал. Давайте попробуем его сейчас обойдем. Он, он конкретно в доме засел, он Возле дома бегает, он пытается... Ох э, ты, он меня зацепил даже, да? Вот зараза такая. У него осталось совсем немножко ХП. Но, к сожалению, я не могу ему их снять так быстро. Да, давайте, ребятки, придется попотеть. Надо быть внимательным и осторожным. Не лезть на рожон, потому что у него тоже огнестрел. И давайте будем туда настреливать к нему внутрь. Может быть, получится его зацепить? Нет, не получается. И, ребятки, внимание! Да, есть такое дело. Вы слышали этот финальный звук? Мы замочили этого типка. Замочили его, как нехрен делать. Да, ребятки, вот так вот происходит победы в этой... В из замечательной королевской битвы Поэтому, ребят, кому она зашла, непосредственно Заходите в Steam, она бесплатна для всех Играйте и наслаждайтесь Братишка Скрэч ставит данные игрушечки Как новой королевской битве 7 из 10 баллов То есть мне она, если честно, зашла Я бы с удовольствием в нее поиграл Но чтобы мне, ребят, поиграть в нее на постоянной основе Мне нужна ваша мотивация Поэтому давайте наберем на это видео хотя бы 200 просмотров И 50 лайков Чтобы братишка Скрэч начал записывать Какие-то стримы или еще какие-то Интересные моменты по данной игрушечке Ребят, жду вашей поддержки И играйте только в самые топовые игры Всем приятного геймплея Еще увидимся